Всем привет! Это подкаст «Разговоры в степи», в котором мы говорим на самые разные темы. От бизнеса и технологий, до культуры и развлечений. Темой сегодняшнего эпизода станет платформа TikTok, почему блогеры стали популярны именно на ней, и есть ли у этой социальной сети дальнейшее будущее. Сегодняшними ведущими будем мы, редакторы степи. Меня зовут Дания. Я Катя. Всем привет! И мы рады представить наших гостей. У нас сегодня в студии основатель Бипхауса Асхат и блогер Танеля Кадырбаева. По недавним данным, активная ежемесячная аудитория TikTok а составила больше одного миллиарда пользователей. Больше одного миллиарда пользователей на Земле каждый день, и я в том числе, и каждый и здесь, скролят ленту и смотрят самый разнообразный контент. От суперкринжового, когда ты не понимаешь, что вообще происходит, до полезного образовательного контента. И в этом, наверное, есть весь феномен ТикТок. Миллиард... Это точно но я скажу это не миллиард живых людей это скорее всего только вот 5-6 гаджетов и 5-6 ТикТоков скачали и они считаются как 6 пользователей поэтому скорее всего живых там где-то 700 600 миллионов, но все равно очень много да в казахстане совсем недавно у нас было миллион сто в прошлом году, когда мы открывались, мы замеры делали. А, недавно мы встречались с партнерами с ТикТока Раши напрямую, и они нам заявили, что в Казахстане огромный скачок именно в ТикТоке. У нас сколько населения? 19 миллионов, да, получается? И около 10 миллионов пользователей сказали. В Америке в 2019 году открывается первый хаус, хайп mm -hmm. House. и вот все топ-10 тикток-блогеров, э, именно молодых, это вот резиденты этого хаоса. Uh -huh. Они задают тренд. Через 3-4 месяца, как это обычно бывает. Вначале в России появился Джимми Фэллон и так далее. Потом появился Урган. и потом у нас появляется студия Хуаямбаева. Ну, это так всегда же бывает. У нас после Рашки делают. В Рашке открываются 2, 3, 4, 20, 30 хаосов открывается на моменте. И мы такие, думаю, ух ты, прикольно. Entertainment ⁇ это крупная холдинг, в который там 5-6 компаний. В том числе и BIP, и Yolo House, комиксы, и подкаст. Подкаст говорю, сидим на подкасте, подкаст. Продакшн. У нас конверсия 1 к 5 сейчас идет. Это лучше. То есть у нас на тысячу лайков 5000 посмотров. То есть где полмиллиона, там 100 тысяч лайков по факту. Вот. В TikTok вот чем интересен, он постоянно развивается. Сейчас у ТикТока появится еще одна фишка, вот вам инсайт, ребята, для слушателей подкаста, появится платный комментарий. Например, я звезда, а вот, скажем так, вы мои фанаты. Я вас не замечу, конечно, потому что пишут в комментариях десятки тысяч, но если вы, скажем так, подпитаете это тенге, <laughs> я от комментария обязательно отвечу. Это очень прям похоже на вебкам То есть, когда там фанаты, которые хотят провести время с веб-камщицей, они закидывают, чем больше денег ты закидываешь, тем больше вероятность того, что она будет ну, устроить Твоей. с вами приватный чат. А нифига такого не будет здесь. Тут э, максимум, что увидят, э, ну, например, вот как я делаю. В комментарии пишет, вы лучше. Опа, мне нравится этот комментарий, я его лайкаю. Если прям очень классно писать, я даже отвечу на него. То бипхауса 18 миллионов. 15 300 В масштабах это представить очень сложно. То есть просто я не могу вообразить себе 18 миллионов человек. Может быть, будет легче разобрать на примере одного блогера. Даниэля вам слово. Можете ли вы рассказать о том, как вообще вы пришли в ТикТок? Насколько мы знаем, вы больше Инстаграм-блогер. Ну да, я начинала вообще извиняюсь что-то происходит я начинала вообще изначально давно но я вела инстаграм просто типа как все там бумеранги вот это вот я кофе попила добро утро с каруселька с вай вот это вот потом как только начался карантин я резко просто ушла со своей работы я очень ленивая вот в плане работы Простите меня, пожалуйста, колени, мои коллеги. Да, и типа для меня онлайн работает, в принципе, просто ад адский. Я не умею онлайн работать. Я жуткий в этом плане экстраверт. Ну, то есть мне нужно разговаривать с людьми, мне нужно с ними видеться, видеть их эмоции, получать от них личную информацию. Поэтому для меня, например, это было прям супер сложно. Ну и плюс я уже устала. И тогда вот я познакомилась с GKS, когда они еще были чекац. И они мне предложили, я пару раз у них снималась, и такая, ну, прикольно. Да, интересненько, новый скилл. И я тогда была для них типа свежим лицом, как мне говорят, типа свежая кровь. И такая, окей. И это был мой второй аккаунт Instagram. Мне до этого он тоже был, но он удалился. И потом так вышло, что что-то мы заобщались, и я говорю, а что, go вместе работать? типа, деньги надо зарабатывать, мне тоже как бы все таки Я понимаю, что карантин, но все равно. Они такие, все-все гоу. И вот это в июне мы начали уже прям активно работать. <coughs> были моменты, когда прям заходили видосы, и я прям вообще кайфовала. Вот честно, для меня вот съемки это прям я полностью себя отдаю. Хоть это были войны, еще пацаны, когда мы собирались на съемки, они такие. Спокойся, типа, это же просто Ваня, я говорю, скажите, мне как нужно выглядеть? Причём, нужно как мне входить да, в ворота? <роли> <отдушина, роли> да, да ну, потому не... что Это первая такая работа, где мне нужно было себя показывать и где мне нужно было разговаривать, а я вообще, в принципе, оказывается до этого пере... ну, боялась свой голос показывать а, на, типа, какую-то аудиторию. И <клёх> мы поработали полгода. Потом мы славненько разошлись, потому что… Ну, не сошлись у нас просто аудитории, в принципе. Я поняла, что я не человек массы, к сожалению. Как бы я ни хотела, конечно, там и денег больше, там, и, там, может быть, и славы больше какой-то, или популярности, еще что-то. Я не гонюсь за популярностью, я больше хотела бы быть известной. То есть для меня есть разница в этих двух словах. Я не хочу быть просто девочка, которая снимает тиктоки. Я хочу быть эм, как минимум, чтобы… Ну, вот, люди смотрели на меня, и у них было уже какое-то представление. А у меня не было такое ассоциации, в принципе, тобой. да. И потом, вот когда я ушла с Жукасос, я поняла, что, ну, как бы, мне надо что-то делать. Что работать я не пойду в офис, Все, Вот я никогда в жизни... <клышленный noise> <клышленный noise> Ой, извините. <клышленный noise> я очень надеюсь на это, конечно, но... Я сделаю все, чтобы не работать в офисе. И тут вопрос за большой. миллион долларов такой. как обычно Какой же это офис? Что это за офис? Ну, в плане вообще, в принципе, для меня быть к чему-то привязанным ⁇ это очень сложная работа. Для меня вот прям знать, что я от чего-то сильно завишу, и что вот так вот так вот, для меня это прям очень сложно. И я просто... Тогда сделал первую такую типа инвестицию. То есть я до этого жила вообще в розовых очках. Я жила с родителями. У меня была их машина, я на ней ездила, кофе пила, На чиле да, на расслабоне. И я очень благодарна своим родителям за это, что они, в принципе, не давали мне чувствовать себя как-то там, типа, ущемленно или еще что-то. Но я работала с 16 лет, то есть я всегда пыталась заработать. Для меня вот. Uh, я Конечно, так можно нельзя говорить, но я очень люблю деньги В плане того, чтобы знать и чувствовать, что у меня есть По комфорте, что я могу себе позволить то-то-то Для меня это ну, меня это успокаивает И uh, я такая думаю, ну ладно, надо будет телефон брать, наверное Начать снимать, ну просто посмотрим, что пойдет Как пойдет вообще Тогда еще только сторис начали снимать Это был, получается, конец uh, 20 -го. Нет, конец го нет, конец двадцатого года. Тогда еще сторис прям так не были. Вот тогда начался именно вот монтаж типа сторис, типа к ним уже начали более серьезно. Как мотивации. их называют вот э, товарищи, которые прям заморачиваются? Да, сторис мейкеры по идее. Сторис или как вот моби -мобилограф, мобилографы. Вот. Угу. Мобилографы. мобилографы это немножко другое. Мобиография это прям именно как типа видеомонтаж, типа того. Это всплывающий того, телефон. телефон. Да. да. Угу. Вот и как-то я я вот взяла телефон. Первая, поехал на этот завод Просто думаю, дайте мне уже этот телефон Мне нужно снимать нормально И вот тогда я тебе. На итоги, завод? Я прям поехала в тот первый день, когда вышел этот телефон Я поехала в вот эту жопу мира Я даже не помню, где это было нет, Меня нет, остановили склад. гаишники Я перед ним плакаю, говорю, я ушла У меня нет работы, у денег Он такой, ладно, езжай я еще выглядела вот прям максимально так будто бы у меня реально все очень плохо жизнь Как американские фильмы. Да, да, да, вот этот вот размазанная пическа, слеза. Да, да, да. И вот и начала снимать и просто один раз я вот прям помню этот момент в голове. Я уже тогда чуть-чуть снимала ТикТоки, но это был вот честно такой трэш, потому что я еще когда вот ТикТок загрузился, там можно было видеть свои старые видео с мюзикли. Ой, твою мать, это просто кошмар. Я посмотрел только. Даниэля, ты вообще нормальная. Через 10 место. лет можно за хорошие деньги продать твои старые видео с медикой. О, да! А, сохранить это точно. И вот, и как-то так вот пошло. Тиктоки, они, по идее, вот благодаря Инстаграму у меня начали нормально как-то. Ну, типа, заходить, но ну, у меня, по сути, вообще мало подписчиков, ну, относительно тиктоку, типа, у меня 25 тысяч, и я эти 25 тысяч просто уж такая, ну, подпишитесь, вы, ну, что вы такое, ну, жалко, такое. что ли? Да, типа, из 5 <смех> видео у меня зайдут, типа, три, но из 10 у меня только, там, одно зайдет на лям, у меня вот у меня таких вот, типа, супер супервайрал, у меня таких видео нет, то есть у меня видео чисто, вот, для Казахстана, в том плане, что каждый, кто ко мне подходит, говорит, я, короче, твои видео, они постоянно у меня в рек вылезают. Я вообще не знаю, ТикТок не подписан, но они постоянно у меня вылезают. Вот это Скорее всего, это было видео. После вечеринки. Вот это видео. 95 тысяч ступеней умывания. Лайк. Какое-то гениальное видео. Да, я тоже, Я вот считаю, это шедевр просто мои работы. Ну, то есть вообще в принципе моя ниша это ТикТоки по понятиям типа танцы. Вот честно, как бы я не пыталась, я так глупо выгляжу, это просто какой-то кошмар. Ну, это как Елизавета вторая в ТикТоке вот, танцевала. Да, это... Роли -роли. вообще просто. То есть для меня я могу снимать только жизнь и вот сейчас я лично, например, борюсь с этим страхом своего голоса. Я сейчас пытаюсь дома снимать видосы типа жизненный, но используя свои сценарии, типа и свои, свой в голос. Я вот так смотрю, типа, зачем? Надо Пишите вот в комментариях, если вам нравится голос Данель. Ну, смотрите, вы говорите, что хотите, чтобы аудитория видела вас. Так, раз, да, не просто как а, какую-то девочку, которая снимает тикток, а именно вас как личность. Но мне кажется, тикток для этого не очень подходит или как? Ну то есть ваши видео могут попадать в реки, люди могут их видеть, но мало кто из пользователей заходит дальше на странице, мало кто подписывается или нет? Не-не, не, нам вот оказывается много, у меня оказывается было хороший вот этот вот типа процесс маркетинг типа много да типа мне много кто пишет типа я с ТикТока зашел к вам у вас такая прикольная страничка и типа в Инстаграме они больше видят обо, видят обо мне потому mm -hmm. что ну если вы подписаны благодарю вас я подписана да. я подписывайтесь подписана. на да. аккаунт ТикТок Инстаграм да. бесплатная реклама <laughs> через подкаст типа в Инстаграме я вообще не стесняюсь типа вот как бы Катя, наверное, подтвердит я, И мне меня нет такого типа «Доброе утро, друзья!» Я только что сделала массаж себе Потом я сходила на тренировку Потом поднялась на Эверест А потом пришла, я вообще собираюсь поесть авокадотост Нет, я такая «Я хочу пожрать чего-нибудь, можно мне, пожалуйста?» Ну типа такого надеюсь, что когда мой голос уже... я Ну как бы переборю этот страх и люди будут видеть мою личность, то, что я на самом деле в жизни смешная. Знаете, вот есть, да вот мой дядя мне об этом говорил. Эм, мне папа, он просто страшно харизматичный. Вот он нереально харизматичный. А вот, я только сегодня говорила, что ваш папа супер харизматичный. Да, если видео. у вас откроется фан-клуб вашего папы, я его возглавлю. Абсолютно. Спасибо Тут уже глава фан-клуба есть, я думаю, можем сейчас пойти с предложением. Вот реально, типа даже видосы с моим папой в ТикТоке, они прям супер классно заходит, потому что он реально такой. Ну, Это очень кьюти, Вы, ну, это, это прям супер мило, когда есть такие отношения, и это реально то, что Дети, подкупает дни. публику. Вот, да, но в плане, знаете, разница в том, что он на камеру, он не сможет такой, таким быть. Здесь, получается, человек делится на два типа. Есть лицедеи, которые в жизни нереальные персонажи. Вот у меня моя лучшая подруга Лиза, она она вот, она, она прекрасна. Вот она вот как персонаж, охренительный человек. Вот реально... Типа, если ее взять, все ее фразочки, все наши матюшинные связки, это вот просто перфекционизм. Вот реально, это просто перфектор Если это взять и вставить человека, который может это сыграть, это было бы классно, но на камеру она так не может. И я сама стараюсь. Я изначально больше тоже лицедей. В жизни я намного более харизматична, намного более интересная Ну, конечно, очень не, не самовлюбленная и скромная, реально. Ты профессионал своего дела, и ты знаешь, куда ты идешь, какая цель. Нельзя э, останавливаться и говорить, о, эта ниша уже занята. То есть Instagram 2015 года развивается, и заходить туда 2020 это что-то из разряда самоубийства. Да? Как, как, как, ты, как ты дойдешь Шо до этого? Цвет... Да, но там есть такие миллионники 10 миллионники там э, гиеры, там артисты и так далее. Нет, ребят, на самом деле, если ты профессионал, если ты веришь в свою идею, у тебя есть команда, у тебя есть цели, ты вначале заходишь на этот рынок, неважно какой, будь это мороженое, будь это там нефтянка и так далее, со временем э, побеждает тот, кто играет долгую. То есть э, в Тиктоке вот есть небольшие минусы, это мы называем их вспышками. Да, вот э, вспышки происходят всегда и везде. Далеко хоть не надо. Вот подруга Дани э, Индира есть. Да? У нее был ТикТок. Там вот Джандос делал предложение хорошо набирает. Да? Почему хорошо набирает? Потому что ему вот, там еще один инсайт. Ребята, кто слушает подкаст, в ТикТоке залетают четыре темы: это деньги то есть, как их заработать, что-то с ними сделать, здоровье. Дантисты, ортодонты, о, их тут скоро, скоро можно вообще в больницу не ходить, а там по ТикТоку смотреть, что ты происходит. Сам себя вылечил, да. грыжу полечил. Да, в плейлисте найти. Третий юмор и четвертое, ну, касающийся, наверное, все времена и года это отношения. Да. да Келинка была как сейчас, так и в 20-м, так и в 19-м. Даже у Чингисхана Келинка там была, то же самое было. То есть это не неизменяющая вещь. Так вот, Индира не была в ТикТоке. Но вот она выложила со свадьбы, да, вот э, видео, и там была вспышка, вспышка, которая дала разом огромный буст. Да. Сразу приходит огромный приток аудитории. Это как не знаю, наверное, допинг. Ты как вот фильма бываешь, там машина начинает разогреваться, там турбо и так далее. уверенность в себе там вагон. Ну и кстати, с этим также приходит и огромное Чеславе у многих людей, да, что все я, я желтый, я звезда. Вот. но как правило показывает, мы ТикТок называем серфингом. Вспышка появилась, это волна. И как сколько ты сможешь из нее выжить на своем серфинге, да, до куда ты доплывешь, это уже зависит от тебя. Бывает, кто сразу падает и все, следующий видео набирает 50 посмотров там, к примеру. Вот только что мы обсуждали. То, как э, нужно заходить на эту платформу, то есть есть возможности для всех, будь это взрослые люди, будь это молодежь. И меня всегда интересовал вопрос, неужели на самом деле это правда, чем меньше ты стараешься над видео, тем больше оно залетает в реки. То есть, Даниэль, вопрос к вам, к активному блогеру. Закон да? на Закон подлости. Ну, вот поначалу так и было, когда я только начинала. и я помню, мы пришли просто в какую-то кофейню. Она была такая вся прикольненькая, прикольненькая, вся такая эстетик. И мы пришли, и там было очень прикольное такое пирожное, которое ты вот так вот бьешь, бьешь, бьешь, бьешь, бьешь, потом оно резко раскалывается и становится очень нежным. И я просто написала типа, когда ты узнаешь ее характер и понимаешь что, что она оказывается не такая сучка, а, ну как бы нормальная очень нежная девушка. Значит, про меня так. <смех> и <смех> просто... Не надо бить Данелю, да. да, да. И вот как до этого, типа, у меня там видео всякие заходили на там 2000 просмотров, тут, типа, полчаса проходит, и там, типа, 40 тысяч, я такой, офигеть. Ну, все, ту, ну тут просто прямо... Это, прям... все, это ты попала зашло. в боль, просто да. в боль, в, ре... в жизнь в боль. Ну реально. Потому что второй раз я попыталась также так же сделать с вином тоже что-то было типа когда ты пьешь вину тебе сначала кажется все такое простое ну короче вот эту херню сделала еще не в темно а вот это зашло и я сидела думала офигеть все получается звезда получается карьера могу начинать да потом начала записывать другие видео они уж так не заходили то есть чем больше я думаю о том что она зайдет тем меньше она заходит но но есть некоторые, вот, как Асхаду этого говорил, о том, что есть разные категории, которые вот всегда заходят. И вот я поняла, что ну, вот, у меня лично ниша э, в моем ТикТоке заходит только Жиза. Только херня и только дичь. У меня не заходит вся эта эстетичная красота, которая у меня в Инстаграме. Типа, красивый закат, кофе, лад, мачо. У меня вообще это не заходит в ТикТоке. Инстаграм... В ТикТоке Тик заходит джиза, типа, когда ты бухая снимаешь макияж. Когда ты пытаешься, типа, там, я не знаю, правильно вести образ жизни, у тебя это не получается. Когда ты... Не знаю, там, ну, вот такие вот жизненные Людям ситуации, которые со всеми, да, чисто бабские темы. Вот это моя любовь, и я, я уже в какой-то момент, потому что я сейчас как бы параллельно работаю контент-мейкером для, например, других каких-то платформ, типа там для магазинов косметики. Я вот с ними тоже сотрудничаю, но не от своего лица, а просто я для них делаю те же самые тиктоки, которые они не могут. Что есть некоторые На моих аккаунтах. Да, типа. они просто, типа, такие, ну, я не могу, я, я не могу. Хотя они это еще та же самая категория людей, которые говорят, типа, эм, мне вот в последнее время пишут там. А на что на что вы живете вы? На чем вы получаете зарабатывать? Типа что вы делаете вы? игра казахов, читать деньги из других. Откуда у вас деньги? Я такой, нет, у меня их чего, все взять у меня есть только пришла. Да и как бы здесь ты просто либо вот по своей нише смотришь и чем просто я вот лично поняла, чем проще видео, чем вот оно более понятное для человека, тем оно лучше. Тут есть эффект TikTok. Люди устают от вот этой красивой инстаграм-жизни, которую большинство не по карману. Ну, что скрывать, да? Ламборджини да? это, это как джет. Вот Джеты когда-то. Люди Конечный кушают там в ресторане на завтрак 100 тысяч тенге, да? Я тут могу угу. месяц хорошо питаться, да. Они хотят что-то реальное и расслабляющее. поэтому все убегают тик TikTok. И в ТикТоке большинство юзеров Это не богатые Это не какие-то там да, Гашки Или там Байден Балдар Это обычные люди, которые В меру ограниченных ресурсов Показывают ограниченные богатые вещи Но очень круто показывают реальности да. да, как ты приходишь, там, э, зовешь гостей, там у тебя на столе не какие-то суши, там, дорогущие штуки, икра, там просто такой студенческий стол. Uh -huh. Так и назывался, студенческий стол, там, в общаге. И видео на 10 миллионов залетело, потому что его посмотрело столько студентов, и это и прям, это боль, себя. это жизнь, и все так сидели на ролтонах uh -huh. <laughs> на бич-пакетах. Последний раз, да, кстати, я зашла у одной девушки, она просто закинула ТикТок, у нее там, типа, 700 тысяч лайков, я думаю, а вообще обычная, типа, девушка, она, типа, учительная, просто молодая. И там вот эта вот те же си, это где на ходит, и И она то же самое сделать типа, когда я вижу, что, типа, ученикам сложно, она резко... Какая же погода сегодня? Когда они пишут контроль. Все просто с ума сошли. Ой, вот да Когда тебе жена позвонила, тебе ждет серьезный разговор, и ты как не спешаешь. Но вопрос на засыпку: как попасть к вам в хаос? Что нужно сделать? Вы смотрите на опытность. Давайте на я сейчас скажу, как раньше попадали в хаос и какие сейчас у нас предпочтения. Раньше это было по казахски через баки Нет, через такие. Вам заносили взятку? Таир. Нет, Таир пришел, матч такой. Есть Таката да? Таир, uh -huh. да? Он сказал, Асхат, давайте откроем хаус. А я первый uh -huh. хаус открыл, у меня не получилось, так как там нужно было много чего учесть. Я думал, это по бизнес-модели, как стандартом, мы это обычно делали с коллективами, не получилось. Потому что коллектив-то, оказывается, сыроват, молодой, он много чего не понимает, что такое дедлайны. Они как такого пороха даже не нюхали, да? в основном все школьники или студенты. Когда он приходит, у него есть свой аккаунт, за счет uh -huh. компании аккаунт раскачивается, uh -huh. получается медика. Так как все равно вот ты в соло работаешь, либо через интертеймент. Интертеймент — это мощь, uh -huh. это огромные ресурсы, связи и так далее. То есть на шоу попадаешь, вот, на подкасты идешь и так далее, так далее, кино снимаешься. После завершения контракта, все это остается у тебя. Нет, Индийка. все остается у товарища, кто с нами пришел. То есть он пришел со своим аккаунтом, он уходит со своим аккаунтом. Но с ним уже подписчики, которые. С ним пришли? уходит уже слава. Mm -hmm. да. слава да. Вот, мы никого не заставляем продлевать и так далее. Это абсолютно бизнес, потому что, знаете как, вначале было сложно. Вначале было сложно, потому что не побоюсь этого слова, TikTok-индустрию создали именно мы, mm -hmm. наш интертеймент. Люди не верили ни в ТикТок, ни в возможности этого. Они посмотрели на наш хаос и открываться начали остальные хаосы. Мы верим в одну вещь только, в статистику. Если, например, у тебя 19 миллионов, и из них процент 0, 0, 0, 0, 0, что-то хейтят, нет смысла и даже их. на них обращать внимание. Да. Если 5-10% тебе это говорят, ну надо приглядеться. Если половина говорят, то надо все менять. Я снимаю контент, почему я должна нести ответственность перед чьими-то детьми, когда даже родители не следят за своими детьми, что они смотрят. Ну или же да, Нет, я... Нет, ну плюс блог... же еще есть. есть ответственность перед аудиторией, как-никак. Я как никак. Так, ну, да. Она приходит блогер вместе с подписчиками. ответственный за то, что у него есть аудитория. А вы ведите себя в хаосе. Не, не, вы, не, не, вы не. Если я, она не, сама только не создаст свой хаос. хаос, да. хаос Или хаос дан... вокруг себя. Да. Да, я поняла, что я вот командная работа в этом плане для меня, я пока еще себя не вижу. То есть я согласна со схатом в том плане, что ТикТок и Инстаграм это такой небольшой трамплин для будущего, но это тоже довольно-таки сложно туда пробраться, потому что. В принципе, конечно, я понимаю, что я не буду пилить сториз до 40 лет, но, ну, типа, так, конечно, было бы классно, но, во-первых, я уверена, что в какой-то момент я от этого уже устану, потому что и моя аудитория тоже уже подумает, типа, ну, все, да, ну, хватает, типа, в принципе. Я бы сама, я ну, очень рада, что вот Инстаграм для меня это... Очень хорошая платформа, какой бы засранной она не была сейчас, да в принципе, тут ту тфу мне очень повезло, в том плане, что я зашла как раз-таки в вагон микроблогеров в прошлом году, и таких, как я, было, по идее, немного девушек, у кого, в принципе, не такая большая аудитория, но это аудитория, у тебя конверсия примерно, ну, типа, один к двум, ну, как бы… Это плане, очень того, крутая конверсия, один к десяти обычно. У меня в Инстаграме настолько тфу -тфу, лояльная аудитория, что даже когда я закидываю рекламу, во-первых, это никогда не бывает реклама, не знаю, презервативов, которыми, ну, типа, как бы это всегда все очень... Полезное. Касательно моей Ну что презервативы концепции. это тоже полезно. Нет, ну, по сути конечно да секс образование это очень классно и все такое Господи мама Ну мать, пусть это другое делает да. Но я к тому что они видят то что я думаю о них когда я например там сотрудничаю с какими-то брендами или еще что-то я всегда стараюсь продумывать контент так чтобы для меня например вообще поначалу я помню один раз тут написал, типа Фу реклама я такая Боже они поняли Раскусили <смех> <смех> <Демоны. смех> Не, но ну, <смех> на самом деле Еще даже бывает так, что человек когда старается, старается Многие даже пишут, блин, тебе надо рекламу взять А то ты, мы боимся, что ты Просто да, устанешь, да. и у тебя не будет стимула. А, вот, да, когда я поставила цену тысячу тенге на марафон, мне все написали, типа, зачем, Даня, ну, типа, мы понимаем, что вы хотите нам сделать окей, нормально, потому что я когда узнала, кто меня смотрит, я понимала, что это не девушки, которые там э, живут во Франции, лет. пьют эспресс двойной, и, там типа такого, да, это девочки, которые учатся в школе, которые не знают, как они стесняются, может быть, какие-то может, у них проблемная кожа, и они не знают, как с этим бороться. У Что есть одеть, возможность например, да, да, очень больно. Да, да, и поэтому, как бы я для них, моя страничка, это вот, чтоб ты зашел, такой, о, о, все нормально, все окей, okay, я расслаблюсь, успокоюсь. У меня должно быть cozy, comfy, типа, уютно, вот так вот. То есть это не так, что я какой-то там коммерческий аккаунт, который говорит только о каких-то таких фашин. Нет. Я наоборот хочу показать, то что я вот тоже такая, типа. Своя же. девочка. Своя, да, своя подружка. Mm -hmm. Мне когда все пишут, обычно я со всеми на «вы». Ну, как бы, это тоже вы заметили, хотя, например, mm -hmm. мы, может быть, там, одного возраста, но mm -hmm. я, в принципе, себе этого не позволяю. Мне окей, я, как бы, мне нравится такое даже. А девочки, они могут думать, типа, «Даня!» И вот они общаются, но так будто Dited, они меня они, знают. Да, да, да, да. Они тыкают всегда. Они mm -hmm. не знают, но ну, типа, это не к тому, что они грубые, или они, там, не знают каких-то границ, а просто потому, что они настолько привыкли меня через экран уже видеть, Говоря о том, если ли у ТикТока будущее, вот вы говорите, что вы не будете пилить сториз до 40 лет, а что в планах в дальнейшем? Или это как каждый раз, когда спрашивают о будущем в голове? Ну, я лично, красота? конечно, мечтаю о том, чтобы в моей творческой душе нашлись правильные ресурсы, как бы сейчас мне очень помогает, ну, конечно, мое агентство, с которым я работаю, я в инсайдер-агентстве, там как раз таки вот все именно нишевые блогеры, которые, может быть, у них не там не 100 миллионов, тысяч миллиардов подписчиков, но зато у них хорошая статистика, они очень сильные, они такие, они говорят там о каких-то важных вещах, да, и я такая говорю о том, что я хочу есть и чипсы с майонезом, и они помогают мне именно, конечно, с рекламными контрактами очень хорошо и вот сейчас вот Гарниер недавно вышел маски с моим лицом, да, например, маски для лица с участием там типа меня. Для меня это, например, вообще типа офигеть, что у нее, есть, я контроль. уверен, там вот такая рамочка золотая и эта масочка. Нет, кстати, нет, такого нет. Это у меня парень мой купил все маски в этом магазине, он просто. Зарядность. Так мило, по идее. Oh, Мама, so моя good. до сих пор почему крыла Гаш не взяла, я не понимаю. Но ну, она занятая женщина, нужно ей самой принести. Но эм, для меня будущее как раз таки в том, что я бы хотела попробовать себя в качестве э, модели в каких-то крутых рекламных роликах. То есть я бы хотела поучаствовать в реальном продакшне, где вот прям вот супер все такое классное. И вот это для меня прям... Это вот Next первая love. цель. Да. Вторая цель, это конечно же, кино. Эм, я не вижу себя бизнесе таком. Типа для меня сейчас пока, например, вот я с подругой открыли кофейню, Джифри, приходите. Um, Адрес забыл сказать. Да, WTR, <свят> Вот и для меня сейчас это уже очень тяжело, потому что для меня для моей работы очень важно совмещать именно вот творчество, что-то очень интересное делать, всегда вот что-то для моего душевного спокойствия делать. А когда я прихожу на работу, там так типа, типа вот эти щиты вот эти счета, а вот этот этот заказал, а вот этот то, и у меня начинается очень сильный диссонанс из-за этого. Поэтому сейчас я, ну, как бы, такой страгл небольшой, конечно, есть в этом плане, но и надеюсь, что он к чему-то приведет. Вот, и... Угу. К скиллу, и... по крайней мере, точно. Да. Окей, Асхат, что про ваше будущее? Скоро, возможно, мы э, сделаем кастинг, либо какой-то форум, где мы поделимся с информацией, а может быть, шоу даже, чтобы была возможность у любого, ну, талантливого человека попасть к нам, потому что есть таланты, которые просто боятся, стесняются, далеко живут, нет средств и так далее. Также вот мы подумываем сейчас о том, чтобы как-то поделиться, наверное, с нашими знаниями. Ну, скажем так, мы реально много чего знаем, учитывая, что мы на втором месте в мире. Не, на третьем, но вот через месяц мы будем на втором мы обгоним хайп хаус хайп хаус это отец основатель номер один в мире его обогнал наш партнер юлла хаус сейчас мы догоняем и обгоним осталось всего 500 тысяч да, получается тик ток это просто один из ресурсов то есть в дальнейшем это уже кино это платформа да, да. пока что это платформа но скажу так тик ток развивается и возможно как на снапчате будут сниматься фильмы в тик токе и для этого уже все предпосылки есть, так как уже в ТикТок есть в компьютере, то есть вы можете стримы делать, то есть если вы геймер, летсплейщик, вы можете делать стримы и создавать свое будущее, переходить с Ютуба, с Твитча на ТикТок-платформу. Настоящий ТикТок премиум. Да, а, потом видео все удлиняется. Раньше было 30 секунд, минута, 3 минуты, сейчас 5 минут. Если это сделается как в вид, до да, бесконечности, то я уверен, эпоха фильмов не за горами. Да? А, музыка ротируется только на ТикТок сейчас. То есть mm -hmm. хочешь стрельнуть, mm -hmm. не получится у тебя на радио, не получится у тебя на телеке. Так. Так Пиши как Кто, кто из вас, вот, со сидящих, смотрит телек? Я, там, ну... я смотрю на телеке YouTube. Вот Netflix. Ну, Netflix, то есть да. мы все сидим на мультиплатформах элементарно. Конечно. В будущем, в ближайшее будущее, мы планируем снимать сериалы, фильмы, а также писать музыку, чтобы из наших артистов превратить в музыкантов и киноактеров. В дальнейшем мы будем в следующем году создавать новые проекты, как я вам говорил, это будет с наукой связано, это будет с тюркологией, с историей. Возможно, у нас будет бьюти-проект какой-нибудь с девочками, которые будут помогать а, обретать уверенность. Во всем этом есть один а, главный посыл — это семейные ценности и вера в свои возможности. Но у нас эфирное время уже подходит к концу, да, поэтому мы хотели бы подвести итоги. В общем, мы остерегаемся вспышек, тик токи вспышки либо будут это всегда контент. но самое главное это наверное ответственность вот, давайте так каждый скажет свои финальные слова в чем сила договор да, я говорю в моем случае это ответственность ответственность угу. за других делаем качество угу. остерегаемся грязного контента и разовых вспышек Остаемся самими собой. самими да. собой. Они не это они, не. мы мы, это мы. мы. мы да. Классно. Ну, спасибо большое, что нашли время, приехали к нам, поучаствовали в такой увлекательной беседе. Спасибо за просмотр, дорогие зрители, дорогие слушатели. Спасибо Асхату и Даниэле за то, что нашли время прийти к нам. И ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был подкаст «Разговоры в степи».